Добрый день, уважаемые телезрители! У нас очередной выпуск программы «Смотрите, кто пришел» и я, ведущий журналист Рустам Вафин. А пришел к нам сегодня наш гость, это доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета Лопухова Ольга Геннадьевна. Здравствуй, Здравствуйте! Здравствуйте! Ольга Геннадьевна, я сейчас презентую ваши исследования. Вот. Если я ошибусь, вы меня Конечно. поправите. Да? Ольга Геннадьевна является разработчиком и руководителем целой серии многолетних, на самом деле, уже исследований в области гендерных отношений в различных этнических группах, представленных на территории нашей республики и Поволжья в целом. То есть, я так понимаю, это русские, татары, марийцы. Марийцы немного, да. да и ваши исследования перекликаются, видимо, в какой-то коллаборации с, с подобными исследованиями мировыми, да. в США, в да, Японии, да, да, и, соответственно, да. в том числе. И ваши исследования отвечают на следующие вопросы. Что есть типичная татарская женщина, что есть типичная русская женщина, татарский мужчина соответственно, русский мужчина? Какие особенности поведения есть у этих групп? как они воспринимают себя и своего партнера, каковы их роли в семье, в, и в, в семье, в первую очередь, наверное, да. И как эти различия обусловлены различными культурными кодами, которые существуют mm -hmm. в нас, в каждом из нас. Причем, насколько я понимаю, копали вы эти коды глубоко, вплоть до анализа сказок и былин различных этносов да. на, предмет, на предмет как раз э, поиска модели гендерных отношений в глубокой древности и как эти угу. м, дела давно минувших дней, как мужчины и женщины воспринимались в сказках и древним человеком, нашими предками точнее, соотносятся с нашими днями. Вот И я вот, еще хочу начать наш вопрос, наш разговор. Как эта тема стала предметом вашего интереса научного? Из чего все начиналось? А, спасибо за вопрос. Интересно вспомнить, потому что это начиналось довольно давно. В 1997 году фактически вообще этот интерес появился. Тогда еще не было даже названий гендерные исследования в психологии. и самого термина «гендер» еще в России он был очень экзотический. Такой, мы э, затруднялись как вообще джендер перевести на русский язык вот. и с сотрудничество с американским с американским профессором э, эта женщина дебора баллар трайш вот э, она исследователь гендерных отношений и вот с ней я начала исследование э, и ну, такой первой целью она потом легла у меня в основу диссертации стала адаптация на российскую культуру опросника BEM Sex Role Inventure это опросник гендерных ролей BEM, половых ролей BEM на российскую культуру и вот в процессе вот этой вот адаптации исследования, то есть в основу опросника положено представление людей, определенной культуры общности, в данном случае у нас была вот рус... российская общность мы должны были выявить представление о мужском и женском и как бы, переформатировать опросник под нашу культуру, валидизировать. И вот в процессе этой работы я с удивлением для себя выявила, что наши респонденты, которые описывали мужчин, женщин, типичных мужчин, типичных женщин, относили те или иные характеристики личностные к образу мужчины, к образу женщины, как они считают, это женское качество или это мужское качество, У нас вы, я выявила различия между татарскими и русскими респондентами. Причем это были преимущественно студенты университета. Вот. И, то есть это были люди, которые находятся социально-экономически в одной совершенно среде, и уже веками две культуры они вместе развиваются и вместе существуют в одной социально-экономической, политической системе. И, честно говоря, я не ожидала, что будут выявлены какие-то существенные различия в представлениях о мужском и женском вот, у ну, высшем образовании, включенных людей. То есть это же не была город-деревня. То есть вот, совершенно вот, идентичные условия экономические всевозможные. То есть единственное, что отличало респондентов, это их вот, субъективная отнесенность к татарскому или к русскому этносу. То есть они писали, они татары или русские, и далее отвечали на вот, вопросы. И у нас выявилось такое различие, что опять-таки, да, парадоксальное для меня оно оказалось, и поэтому я стала дальше копать уже в эту сторону, чтобы ну, решить для себя этот парадокс. То, что... Против моих вот, ну, представлений стереотипных татарские респонденты татарской национальности, они качества, вот, ну, разные психологические качества, там был перечень из, по-моему, около 100 качеств, 80 с чем-то там было, да, характеристик, вот, они очень маленький процент разделили на, на то, что это мужское либо женское качество. В основном они все качества говорили, что это общие ну, Вы вот, можете примером привести? Вот такие ну, варианты, например, самостоятельность, отзывчивость, там, доброта, красота, сила, а, ум, находчивость, доминирование, агрессивность. Ну, вот разные вот такие вот то то, есть, перечень у, качеств. У, у, у лица дарской национальности, это м, качества не были мужскими или женскими, это были в общем Да, да, да. Причем они нами так подбирались, чтобы они все-таки они изначально выявлялись, как назовите, опишите типичного мужчину, опишите типичную женщину. То есть вот они отбирались изначально как гендерно дифференцированные качества, mm -hmm. а затем вот на больших выборках проверялось, насколько вот вообще ну, статистически вот это вот разделение на мужское и женское, вот, ну, вот эти качества описывают вот это разделение на мужское и женское. И у меня получилось, что вот респонденты татарской национальности, они не не так прям сильно дифференцирует там очень маленький процент на этой выборке получился вот характеристик которые они но ну, относят статистически значимо к мужским угу. и к женским в основном они все считали что все качества общие в то время как респонденты вот рядом с ними сидящие может быть даже за партой до да, студенты русской национальности они больше качеств разделили на мужское и женское Парадокс, который да, вас, да. вы столкнулись на этих первых исследованиях, он стал и да. тем триггером, который в дальнейшем ваши исследования определили. Да. Вы много нашли ответ на этот вопрос? Почему? Да, я сначала стала э, интересоваться этнокультурными э, и этнографическими в исследованиями, которые описывают татарскую культуру, русскую культуру, исследователи, которые изучают в принципе традиции народа. И в частности, татарского и русского народа. И, и я стала смотреть, какие были все-таки обычаи в татарской и русской культуре, э, ну, особенности в, э, ну, в таких главных да, жизненных событиях, э, обрядовые формы, э, в отношении именно вот, ну, межполовом. То есть, допустим, свадьба, вот, ухаживание, э, бытовые вот, семейные отношения, отношения и вообще э, определение какого-то развода, да, способы разрешения конфликтов внутрисемейных, э, как вообще происходят. Э, соответственно, вот, э, изучила этнографическую литературу наших угу. исследователей и поняла, что вот, э, в воспитании личности в татарской культуре больше упор был все-таки на обычай и который нам дает этот и своей формы нам дает представление стереотипное о том что ну, татарская женщина это такая тихая забитая значит молчаливая все терпище женщина где главный мужчина в семье его слово, до да, его значение его статус вот так показывает обычаи, потому что обычаи в татарской культуре, вот Карла Фукс интересные в этом плане, были очень исследования, мне прям очень понравилось его читать. Вот, они, в общем-то, в татарской культуре диктуют разделение. То есть мужчины, вот прям территориально в одном месте, женщины в другом месте. То есть это такая ориенталистская в целом традиция, когда, ну, с мусульманством связанная, возможно, также, да, с такими традициями. Ну, традиционными формами поведения, допустим, праздники, мужчины и женщины, они как бы отдельно празднуют, да? В зажиточных семьях, как описывает Карл Фукс, вот, казанских татар, купцов, были раз разделен дом, мужская и женская половина. То есть все, кто, в принципе, мог это позволить, ну, понятно, что в бедной деревне все да было проще беден, и смешанее. Да, да. да? Вот. А вот чем выше экономический уровень и чем более возможно эти обычаи было соблюдать, тем в большей степени вот проявлялось то, что ну, у женщины свое место и время, у мужчины своё. Да? Там, допустим, не садились вместе за стол. Ну, вот такие вот, угу. вот, что относится к обычаям. Да? Ну, или там, изучала я также обычаи с рождением ребенка связанные. Да? Очень отличаются также татарские обычаи тем, что э, в отличие от русских женщина с ребенком э, вот был так ну, обычаи опять-таки да, определяли больше времени находится, то есть 40 дней она должна проводить с ребенком, не выходя никуда к ней приходили гости каждый день, то есть были обычаи, которые диктовали, чтобы каждый день приходили кто-то из родственниц и приносили какой-то подарок для ребенка, ну там там распашонку, пеленку ну, что-то такое для ребенка и какое-то угощение еду для матери. Таким образом получается, то есть если этот обычай соблюдать правильно, да, то получается, что мать, родившая ребенка, она с ним находится полтора месяца практически, посвящая себя ему, ухаживая за ним, кормя его, и при этом получая такую нормативно определенную помощь родственников, то есть она может себе это позволить, вот обычай как бы это охраняет. Mm -hmm. да. Вот, то есть же... такой декретный отпуск. Да, такой декретный отпуск, в общем-то. Uh -huh. И ну, многие другие обычаи, какие-то вот похоронные, да, вот uh -huh. такие обрядовые формы, они также разделяют мужчин и женщин. То есть женщину не допускают на кладбище, это можно как угодно интерпретировать, но по сути дела это же, в общем-то, такая тоже определенная забота и защита то есть от вот, стресса. То есть она uh -huh. остается дома и... Mm -hmm. Ну, понятно. Uh -huh. Вот такие вот моменты, да. И вот я сравнивая такие обычаи. В то же время Колым, за, вот невесту также описывали, да. То есть Колым э, может интерпретироваться где-то там, ну, э, в житейском понимании, как продажа там, да, девушки или еще что-то. Нет, на самом деле Колым это как бы залог, потому что разводы всегда были в татарской культуре из-за мусульманской религии, э, возможны. Да, не запрещены, и э, очень легко это все mm -hmm. могло произойти. там Три раза сказать «развожусь» и все. Вот. Но это легко на словах, на самом деле общество не очень хорошо Да, да, да, -да. это, конечно, компенсируется другими обрядами. Ну, то есть, вот, тем не менее, на этот случай, да, мало ли что, вот существовал, вот, в частности, вот этот Колым, да, который, э, в общем-то, достаточно большим был таким вложением предварительным жениха, в семью невесты. И этот Колым, он должен храниться был у родителей. Mm -hmm. То есть туда, туда могла входить, допустим, в деревне скотина, какая-то корова, например, да, еще что-то. Это все отдавалось родителям. Одежда хорошая, ну, в общем, uh -huh. много чего хорошего. И э, отдавалось родителям девушки, чтобы в том случае, если вот там развод или что-то такое, да, э, как бы, получается, муж заранее обеспечил ее уже э, вот, свободное такое независимое существование возможно и с детьми если ну, там он или умрет или разведется mm -hmm. вот, какие-то такие вещи то есть это, это и вот такие вот э, это обычаи. они очень быстро теряются то есть раз революции все про эти обычаи забыли вот. а, ну, в русской культуре больше знают люди что там в русской культуре да, там скорее было приданная невесты которая вала жениху да, и позволяла жениху обеспечивать невесту обеспечивать потом свою будущую жену вместо калыма, то есть наоборот. Ну да, это принципиальный да. подход. Вот. При этом жена была зависимой экономически от мужа, хотя он ее обеспечил и распоряжаться своим вот этим преданным она не могла. Вот. Распоряжался муж, и он мог это, допустим, вот в дворянском сословии проиграть, например, да, и оставить нищими семью и так далее. Вот, она распоряжаться, как правило, не могла, женщина. А, кроме того, вот, не было таких вот обрядовых, то есть обрядов родовых, защитных родильных, механизмов. защитных. Да, то есть а, в деревне, например, женщина могла в поле родить и тут же положить ребенка, и тут же идти снова работать. Угу. Или прям родить, там, допустим, полоща белье в прорубе. Ну вот бабушки рассказывали, моя бабушка там рассказывала, что поехала в прорубь полоскать белье, родила ребенка, завернула, и поехала обратно то есть вот а, суровой зимой то есть и при этом никто ее от работы не освобождал то есть родила в общем, кладешь ребенка на обочину и идешь работать угу. вот то есть вот такого рода а, разные обычаи они быстро снимаются но остаются традиции воспитания вот когда обычаи не берут на себя какую-то вот нагрузку основную, да, чем в меньшей степени вот четко нормированы отношения, а в татарской культуре очень четко нормированы отношения, что, когда, кто должен делать, как должна подавать женщина еду, что она должна, допустим, накрыть стол и уйти, не разговаривать при, с мужем при чужих людях. Ну, то есть много-много-много вот разных таких формальных ограничений поведения. Угу. Чего не было в русской культуре. И вот всегда в культурах либо большая нагрузка идет на обычай, либо на традицию воспитания. Когда на обычай традиция не так сильно работает. А в чем работает традиция? Она компенсирует недостаток обычая начинает прививать определенные личностные качества. То есть есть традиционные взгляды на то, какой должна быть женщина. Ну, допустим, она должна быть скромной, застенчивой, нежной, ранимой. И так далее. Да? И вот это ожидается и традиционно передается в семейном воспитании. То есть ограничиваются какие-то поведения девочек. И говорят, там, допустим, ну ты же девочка, почему ты себя так ведешь? То есть тебе нельзя так вести. Ты должна быть то есть -то... это называется женская гендерная социализация. Когда да, общество, да, да, либо мужская. Да, да либо мужская. Да. Когда общество диктует... Родители, семья, культура, телевизор, да. газеты, да, окружение. Да, да. Диктура, определенным, определенным образом воспринимаются любые какие-то поведенческие паттерны, mm -hmm. и, и сразу дается им оценка, иногда даже негласная оценка. Mm -hmm. То есть э, реакция какая-то может быть, или какое-то ожидание какого-то поведения, которое вот считывается, и оно может в культуре быть направлено на формирование, на принятие или непринятие определенных качеств. То есть, если ты мужчина, ты должен быть решительным, ты не принял решение, что-то не так с тобой. Угу. Да? Вот. И традиции, они формируют больше личностные качества и закладывают представление о нормах вот, человека как личности. Угу. Вот э, мы начинали сравнивать татар и русских э, именно в гендерном отношении. А вот эти, вы сказали, что татар обычаи более, м, имели большую нагрузку, да, нежели да, традиции. Да, А традиционного такого привития личностных качеств не было. И как это э, в реальной жизни сказывается на татарской женщине, татарской мужчине и их отличиях между русскими? Ну вот э, сказывается это таким образом. Еще немножечко, если позволите, затронем э, вот, традицию, да, вот э, изначальную, скажем так, более-менее традиционную форму воспитания. В татарской семье, да, если рождался мальчик, он сразу мужчина. То есть половые органы посмотрели, мальчик родился. Все, мужчина. То есть отсутствие традиции вот какого-то да, То есть или традиция в том, что раз ты мальчик, все, значит ты мальчик, там неважно какой ты есть. Да? Ты можешь быть ну, любым по характеру. Ты мужчина все равно в татарской культуре а в русской ну в европейской в еще большей степени это проявляется чем в русской ну допустим по сравнению с татарской угу. в русской культуре больше а ты должен как-то доказать что ты мужчина в татарской культуре в большей степени сама половая принадлежность она уже ну как бы была достаточным угу. знаком для того чтобы уже запустить, так скажем, эту развивающуюся личность по определенной траектории социализации и прививать определенные нормы поведения. То есть, неважно, что ты чувствуешь. Допустим, девочка, да, неважно, какая ты как личность, то есть, ты можешь быть там, агрессивной, бойкой, ты можешь быть застенчивой, скромной. Во... Вот никого это не волнует. Ты должна определенным образом себя вести в присутствии мужчин на празднике, там, допустим, с, с, с пожилыми людьми, там и так далее, mm -hmm. да, с противоположным полом. Вот есть вот правила поведения, вот правила учи, а то какая ты не важно. Mm -hmm. То есть это как ПДД, mm -hmm. правила дорожного движения. Да, да, да, да, да. -да. И не обращается внимание, какая личность. И это все остается в современных вот традициях семейного воспитания. Mm -hmm допускается. Да, ты можешь быть там очень бойкой, как девочка, да, достаточно доминантной такой, своевольной и решительной. Пожалуйста, то есть нет такой, такой традиции, чтобы это как-то отвергалось, допустим, как-то вызывало какие-то такие напряжения, страхи у родителей. Как так ты, девочка, а так вот себя ведешь? Почему? Потому что в татарской культуре менялся статус женщины с возрастом то есть вот она сейчас допустим девушка она должна вести себя скромно э молчаливо да там уважительно по отношению ко всем старшим вот и тихо там в уголочке сидеть еду подавать молчать но она выходит замуж э рожает детей рожает сыновей и когда она выдает э то есть женит своих сыновей, да, и остается с одним сыном жить, она свекровь. И вот здесь она может все свои властные качества, если они у нее есть. То есть все, что вот у нее есть, <сёк> она проявляет уже в полностью мере. То есть снимаются ограничения с ее поведения, с ее требований. каких-то. То есть, она может требовать к себе уважения, она может быть очень властной, она может быть деспотичной. Никто не скажет, что она не женщина или она неправильная женщина. Вот. То есть я правильно понимаю, что а, в татарской семье, в татарской традиции, в, татарской, в татарских обычаях девочка может быть бойкой, озорной, агрессивной, но если она соблюдает определенные ритуалы... Да. Да, то да, есть, говоря, да, э, с ровесниками делай, что хочешь, да, но да. вот со старшими ты должна вести себя так. Да, да. Пришли гости, uh -huh. и ты должна себя вести так. Uh -huh. Гости ушли, ты uh -huh. опять становишься агрессивной, буйной. Но uh -huh. когда, э, когда ты выходишь в определенный возраст, когда ты получаешь статус социальный, uh -huh. снимаются запреты. Эти запреты снимаются, ты можешь проявлять себя в uh -huh. полной мере. Да, такой какая-то. Ну, то есть, вот к этому то есть На пенсии знают. ты будешь жить со своим удовольствием. Да. да, да, да, да. да. Да. Как это сказывается, как это отличается от, от русской? Да, от, от русской отличается тем, что там смотрят на, больше на человека. То есть вот какая она. Да? Потому что если, допустим, это сварливая, какая-нибудь склочная, лучше за нее вообще замуж не выходить. О, вернее, на ней не жениться, да? то есть в семью ее не брать. А в татарской культуре это не повод. То есть можно было такой обряд, наложение такого табу молчания. То есть, если она болтливая, сварливая, там остранный язык, скочная да, и она пришла как невестка в дом, на нее ее свекр мог наложить табу молчанскому. Ну, то есть. Э, не муж. А... Ну, свекр, например. Ну, то есть. Не вот, муж. Ну, муж, допустим, любит ее, да, и терпит а -а. любую. Но с ней неудобно вот семье, например, а -а -а. да, с такой. Всё. И она не имеет права разговаривать с, допустим, с своими вот свекром. А какое Значит, наказание было, если а, нарушалось? А, в принципе, я не знаю, честно говоря, какое было наказание, потому что не обсуждается, что это нарушалось. Там другое, да. То есть она могла вот быть под этим запретом несколько лет даже, и общаться она могла только, допустим, со своей заловкой, например. И да. через заловку передавать какие-то вот «скажи свекру», там то-то, то тот. -то". Это достаточно неудобно для всех. Uh -huh. вот. это неудобно для всех, но вот такая вот потом был обряд снятия с нее вот, вот этого запрета, uh -huh. там вот такого да молчания. Вот. и этот обряд предполагал, что ей дают за это подарок. Здесь скорее не наказание, не наказание да, uh -huh. а поощрение было за вот. uh -huh. ей дают за это подарок какой-то очень значимый, то есть корову ей могут подарить, вот, например. Вот такой приводился пример, что вот... Э, и поэтому надо, конечно, со своей стороны свекру было сто раз подумать, прежде чем такое ну, вот... Ну, наказание, было, да, вот этот обряд вводить в То есть, оборот. Ну, То по тем временам все равно, что, ну, не знаю, конечно, БМВ, может быть, ну, не, да, не, <laughs> ну примерно, да, плодержанное да, да. да. в случае. Угу. Или, или какое-нибудь свое дело, кафе <laughs> да, собственное, да, да, да, да, да, да. вот какая-то такая вот... То есть это же источник дохода, по сути, корова такое. Конечно, конечно. жизни. Вот. И поэтому вот существование таких обрядов, оно как раз... вот эта их разница, да, она и объясняет, почему в татарской культуре нет вот этого фокусирования в представлениях на том, что качество мужское или женское. Какая разница, мужчина или женщина? У всех есть такие качества, потому что в жизни-то на самом деле это и так. А для того, чтобы, ну, какое-то понимание вообще специфики для себя знать, вот, э, значение тоже в татарской русской культуре, гендерных моделей, я еще разработала там и применила, там, трансформировала э, методику и проанализировала сказки татарские русские, там, выделив древние тексты и современные тексты, то есть действительно, так скажем, в более таких поздних современных текстах сказок, ну, мало отличаются гендерные модели угу. в татарской и русской культуре, в татарских и русских сказках. А вот в древних текстах очень сильно кардинально противоположно отличаются. Нет в татарской сказки, где бы героиня была столь же активно, информирована, инициативно, как в русской сказке. То есть она, в принципе, где-то вот в своем не самом главном, так скажем, пространстве находится для сюжета сказки. И э, существует, э, ну, так ну, скажем, она и дома. При... Надо какой-то пример привести, мне кажется. Да, самый активный, кстати, вот персонаж, самый активный персонаж, да, образ, это в сказке Гульчичек, когда, ну, вот это вот сюжет, где девушку вынуждены отдать там в потустороннее какое-то подземное царство за некоего, ну, такой а-ля аленький цветочек, да, угу. то есть за некоего там змея, который не змея, ну, некий там колдун, ну, бог, скажем, да, это mm. некий аид, mm -hmm. в да, архаично. Ну, короче говоря, ее выдают замуж вот за этого змея, потому что вот должны, но она э, от него убегает. То есть, если в аналогичной, похожей по сюжету русской сказки она, или там в маленьком цветочке, да, она расколдовывает его, да, и с ним остается, mm. то у она убегает. И э, она вот стремится в родительскую семью, то есть татарская женщина она очень связана с родительской семьей в традиционном вот этом архетипичном сюжете, так скажем, mm -hmm. да, базовом, и для нее родительская семья это, вот, э, это такая опора, э, связь с которой, ну, вот просто ресурсно во всех отношениях, вот. и ну, получается, она активности такой сама особо не имеет вот, в сюжетах вот, архаично заложенных. таких, да. В отличие от этого, в похожих ситуациях, в похожих сюжетах сказок русская героиня, русских волшебных сказок, она, она может скорее убегать от родителей, поддерживая своего там, избранника и предавать родителей. И, скажем так, бороться, допустим, в погоне, когда, допустим, там Кощей, Кощей за своей дочкой или там какой-то подводный царь. Ну, -то тоже «Аленький цветочек», она, отец, когда пытался ее вернуть, она же раскладывала на все, она, она ушла к чудовищу. Да-да-да-да, вот, но ну, это как бы западный сюжет тоже, угу. то есть сюжеты похожи, но вот позиции, да, роли, они расставлены несколько по-разному, что вот интересно угу. в культурах, акценты разные. Какие-то выборы разные. И вот они показывают вот эту разницу гендерных моделей. И э, вот там больше все-таки важность для вот, образа российской, образ своей семьи, ну, она создает. Угу. Вот. Она при этом может быть достаточно активная, там, и, и, и, по сути дела, по ее инициативе происходит побег, например, да, и спасение от всех вот этих вот... она, она с, она героизирует образ. вот Есть такая, ну, в анализе сказ героизация персонажа, да? То есть она вот тот фактор, который служит героизации этого образа мужского. То есть она его делает. Вы поясняете, вы да, да, я я очень сложно. То есть она его делает, примере, потому на что, ну, например, убегают, допустим, некая там Василиса Премудрая со своим похищенным, ну, какое-нибудь подводное царство, да, или потустороннее царство со своим вот избранником, которого она полюбила, и они Ивана решили Царевич, может быть, в ну, uh -huh. интерпретациях. Чаще Царевич, более древних этих uh -huh. а, дурачок, он позднее появился, как вот, видимо, уже вот, а, из-за инициативности какой-то, может быть, этого Царевича. Вот. А она... Ну, это, знаете, как вот меду... Мед мед мед мед похожие с греческими сюжетами, там, да? но так или иначе, она, имеет, она предполагает заранее, какие будут варианты погони, да? какие будут э, там, э, засады, им устроено, и она заранее там, либо гребень, братство, у нее есть волшебные предметы, которыми она вот знает, как действовать и так далее. А он, в общем-то, только ему сказали, мы бежим, и он побежал, да, ему сказали, сейчас будет вот здесь засада, там, не лезь туда, не лезь в эту реку, там, да, не смотри на это, потому что он ничего не знает, это волшебный мир, она там, хозяйка, она знает, что там, где засада, куда нельзя лезть, какие кусты нельзя трогать, да, куда заходить, что пить. Вот. А он ее должен только слушать. И вот это очень типично для русского, сюжета русской сказки. Так почему тогда в реальной жизни в семьях этот сюжет не транслируется, не проявляется? Потому что вы сейчас описывали ситуацию, где проблемная ситуацию, когда женщина ведущий, мужчина да. ведомый. В сказках это так и происходит. Это считается угу. нормальным. Да. Почему в современной реальной жизни, и даже не только в современной реальной в современной, жизни. современной реальной жизни это представлено. Я даже решила для себя вывести такой, знаете, новый э, вариант, э, так называемого сценария. Есть там у Эрика Бёрна сценарная теория сценариев. И он описывает разные там зарубежных сказок сценарии. Российский не трогает. Вот у нас очень интересный получается сценарий, который проявляется в нашей современной вот этой вот семейной, так скажем, теме. И именно, вы знаете, он прям описан в русских сказках. То есть люди, не зная, может даже не осознавая, они транслируют в своей жизни. В чем он проявляется? Например, девушка из, ну, там, хорошей семьи, допустим, образованная неплохо. Ну, в общем-то, и обеспеченная, да, умная, красивая, с перспективами. Вдруг выбирают парня, ну, совершенно не своей среды, гораздо ниже уровнем, и интеллектуально, возможно, или с какими-то проблемами, материально не Ну, то есть вот что движет? Это очень типичная ситуация. Вот она, что ей движет? То есть если расспросить, она, она скорее всего, имеет, ну, вот как опыт жизни да, показывает, у нее такой образ, что она вот его нашла, Отмыла, очистил так чисто. И вот у нее есть, это вот сценарий вот этого Силицы да, у нее есть Волшебный иллюзия, гребень. да, у нее есть иллюзия, что она из него сделает человека. Царевич. Да, что вот она его преобразит что никто его не понимает, вот только она его понимает, она такая волшебница. Mm -hmm. вот. а в татарской, в татарской для, истории это не характерно? Для татарских женщин это совершенно не характерно. Я проанализировала а, разные ситуации у моих друзей, там, знакомых, когда вот такая вот модель случалась. Это всегда были русские девочки. Mm -hmm. То, есть, вот, вот, То есть татарская женщина из таких, таких иллюзий не вообще питает? Вообще нет ни одной такой татарской сказки, где бы героиня подняла, отряхнулась да, себе? Да, да, да, да. Была бы выше статусом, как обычно, да, чтобы она была какая-то волшебница, и вот она какого-нибудь, ну пусть царевича, а чаще дурака даже, да, чтобы она вот так вот как-то такого нет. Батыр в татарских сказках скорее он э, там, ну с разного статуса может начинать, иногда просто с куска теста, то есть вообще из ничего, даже не человек, вот но благодаря своему такой находчивости, труду, старанию, каким-то, может быть, талантам, который он у себя развивает через труд, опять-таки же, да, угу. он находит какого-то наставника, там, колдуна, например, да, там-во-тыр, начинает ему служить, начинает с ним дружить, там, допустим, да, начинает учиться у него вот этому мастерству колдовскому, превращаться в кого-то, да, то есть вот он это осваивает, он этому учится, то есть он сам себя делает. И потом в конце у него там вот эта вот награда некая вот невеста, то есть может быть там это может быть спасенная им дочь Бадишаха, или вот угу. какая-то вот как... На... Она как награда, ну, как бы такой, знаете, да, ты молодец, вот тебе хорошая невеста за это. Вот. Никогда нет такого, чтобы взяла из ничего и все из, него, сделала из него, а он еще потом нарушил запреты, которые она ему говорила, не делай так. А он взял и сделал, и, значит... и сказка продолжилась. И сказка прям продолжилась, да? Мне... и у него опять куча проблем. А вот скажите, вот мы сейчас определили типичная русская женщина связали это с прошлым, определили татарская женщина, татарская русская женщина типичный. А вот у нас же достаточно распространенное явление такое, как межнациональный браки. Да. Вот и, это, и как вот эти вот вещи нравится. проявляются в международных браках? Вот там же тоже много ну и смешного и не очень смешного получается наверное из-за этого давайте расскажите вот на этот фильм там да представлено как вот влияние вот этих вот моделей да разные культурные коды разные типы которые ну например да совершенно такой вот скажем Василиси Премудрой, да в женщине может не под в русской девушке например да может не подыгрывать и ну, в дополнительную игру не играть по поберну получается да ну, то есть не вести себя и не понимать это все адекватным образом например татарский юноша. То есть если она подобрала и отмыла очистила вот такого татарского юношу ну, да, с таким более мир мировоззрением в семантике татарской культуры то тогда, значит, она-то будет ожидать, что это будет, ну, пусть не путёвый, да, пусть такой, но это будет Иванушка-дурачок, а он не Иванушка-дурачок. Он, по крайней мере, в его представлении о себе... Батыр. Он, да, он батыр, и он, значит, он чем-то вот он её достоин. То есть у Иванушка-дурачка-то там нет такого, да, он просто вот, ну, есть и есть такой, да, при ней. Вот. А для татарского мужчины он всегда будет, как бы он изначально, ниже статуса бы даже не был. Раз она вышла из за него замуж, значит он достоин чем-то. Он потом может всю жизнь себя делать, ну, в плане, ну, допустим, поднятия до ее уровня, ну, там, образовываться, да. Или не делать. Да. А, но он, вот, самооценка не будет такая, что я, Иванушка, дурачок. А как это проявляется? Какие-то конфликты из этого могут возникнуть? И как это проявляется? Конфликты в, в данном... Вот сразу хочу сказать, что татарская культура, она всегда была сама по себе, достаточно адаптивна вообще ко всем культурам. Она гораздо более адаптивна и гибко в плане принятия и понимания каких-то чужих норм. Других, да, норм, соседних и так далее, да, и у нас в исследовании тоже получалось так, что татарским респондентам близки и та, и та культура, ну, вот в оценке uh -huh. образов, а русским только своя, татарская далека. То uh -huh. есть вот поэтому здесь тоже есть такая разница, не uh -huh. только вот там черная и белая, да, татарская или русская, а есть разница в плане адаптации, да, больше готовы принимать татарские, так скажем, ну, мужчины и женщины ä, Понять ä, И объяснить для себя Более правильно поведение Допустим, ну, вот русского супруга uh -huh. Вот, в то время как ä, Русские в меньшей степени Готовы понять и правильно Объяснить для себя, правильно проинтерпретировать Какие-то поступки, поведения Которые вот ä, Типичны для татарской культуры У ну, супруга Давайте примеры вот. приведем еще вот пример такой, например, да, что отношения, например, вот э, э, как сказать, это наряжаются, то есть, или, или не наряжаются. То есть вот, например, для татарской такой ориентальной более культуры, э, вот как себя позиционирует женщина, это по сути дела относится к ее мужу напрямую. То есть она себя позиционируя говорит о своем муже что-то. Вот, это было, у меня еще бабушка, по-моему, бабушка или мама мне про бабушку, про бабушкины истории рассказывала, э, что в деревне, вот кто-то там поссорился, ну, из родственников моих старых дальних, да, вот, между собой, э, муж с женой поругались, э, и она ему говорит, ах, ты так? Тогда вот, когда мы поедем там, ну, куда-то, допустим, там, в, э, в мечей там или на праздник в соседнюю деревню, вот мы поедем, я не сяду на подушках на, э, на козлы. Я пойду за, за телегой пешком. пешком. Что? И все. Ну, как бы это, было вот это высказано. Что за этим стоит? То есть она его опозорит. Чем опозорит перед всей деревней? Тем, что она вот так вот униженно идет в пыли, угу. а не сидит, как королева на подушках. То есть вот эта вот жена как королева, да, которая красиво, хорошо, богато одета, там, с хорошими украшениями, она сидит на подушках, то есть это статус мужа, вот. И это остается в нашем сознании современном, поэтому даже неосознанно, например, да, в татарской такой семантике татарской культуры, часто татарская женщина, да, у нас много еще и тех, кто из смешанных браков, там вопрос угу. такой, какая культура больше повлияла угу, на сознание. Вот, допустим, татарская, это не значит, что прям вот национальности в паспорте, а вот ментально, да, женщина, она может замужем стараться, допустим, одеваться хорошо, несмотря на то, что не позволяет доход семьи, да, выглядеть богаче, лучше, дороже, чем вот они могут себе это позволить. А, ну, как уж она это делает, то есть есть способы на самом деле, да, допустим, одеться на 100 баксов, выглядеть на 1000. Вот это вот будет она делать, а, опять-таки не осознавая зачем, но она неосознанно будет ждать, что муж это оценит как, вот, ну, как плюс, да, как ее старание, что он будет этим доволен и горд. То есть она делает это для него? Да, потому что Показывая, так, что на тысячу долларов выглядит да. не она, а ее муж. Да, а ее муж настолько достойный человек... Что можно на тысячу долларов... Да, да, что вот вон какая у него жена, значит, он достойный человек. Mm. То есть татарский муж это, скорее всего, так и воспримет. Спасибо тебе. Ну, как бы это не будет, может быть, сказано слух, да? Но в отношении это будет такое. То есть как хорошо, что вот... Значит, Отторжение у него это не вызовет? <смех> да, да, да, да, да. Он это проинтерпретирует таким образом, что вот молодец, ты не позоришь меня перед людьми, ты наоборот, вот я там могу гордиться и тобой и нашей, собой и собой. И хотя у нас сейчас тяжелая ситуация, ты поддерживаешь таким образом. то есть э, благодаря тебе я там кажусь всем круче, чем я есть на самом угу. деле, и он будет ее уважать за это. Насколько он, э, они будут вообще это, все это осознавать? Это другой вопрос. Скорее всего даже могут и не осознавать, потому что не знают этих моментов. Но это будет, вот, так скажем, невидимым таким фоном в их отношениях проявляться и как бы составлять такую основу взаимопонимания такого негласного. В смешанной семье это может быть нарушено, потому что она, допустим, старается да, вот так вот выглядеть и все. Она даже не оценивает, для чего и как. Просто она понимает, что это надо делать, раз она уважает своего мужа. Она не может выглядеть недостойно, пусть даже средств не хватает. Там, и у него не такой статус, но она будет э, выглядеть на статус выше, она как бы в глазах окружающих поднимает его этим, она может это не оставлять, но вот у нее этот паттерн есть, а он будет ей говорить, и что, ты вырядилась? Ты вообще для кого вырядилась? И зачем это надо? У нас, ну, скажем так, у нас вот не такой доход, почему у тебя там, допустим, зачем тебе вообще шуба? Да, вот пуховик за 4 тысячи вполне хорошая, теплая вещь. То есть э, и, и нам по статусу, и нам по доходу это. Э, вот. Э, и она будет не понимать, как. То есть он не понимает, э, допустим, для чего она это делает. И он это может так считать или расценить. И, хм, она еще кому-то хочет понравиться, кроме меня. Вот. Она, значит, не успокоилась, она кого-то ищет. А она э, понимает, что он не уважает ее стараний. Угу. вот. А вот э, возьмем русскую семью, то есть мужчина и женщина в русской культуре воспитанные. А, в ситуации, когда женщина одевает э, там, богатую шубу, а мужчина по статусу он не может тянуть эту шубу, а она показывает то, что она действительно кого-то ищет еще? Может быть. То есть и когда, например, и поэтому получается конфликт, когда смешанные браки. Да, да, вполне. Она может не осознавать, что она это, но вполне, если вот так вот там проанализировать психоанализ, таком, да, то в основе может быть, что да, я, я еще претендую, вообще еще пока еще ищу своего принца. Это на, на более достойный да, вариант да, да. Жизни. Угу. Угу. Но это очень серьезная конфликтная ситуация на самом деле. Да, да, и поэтому вот это вот непонимание культура, но рождает конфликты и Межличностные и внутриличностные. А вот скажите, вот вы а, еще вначале это мы обговаривали, что вы проводили исследование на самом деле по методике мировой, общемировой, да, по каким-то. Да, да, да. А, и по этой методике выявляется там типичная американская женщина, типичная да. японская женщина, угу. там, может быть, типичная француженка. Угу. А можно, вы можете сейчас дать отличие от типичных японки, типичных француженки от типичной русской, типичной татарки. Да, для да, нас. да. А, вот а, такая есть одна статья как раз, а, где сравнивала я результаты наших исследований с ну, модель, которая получилась в самоописании, с, американской, а, под, с, с американским подобным исследованием и с японским. И вот у нас русские татары. И получилась такая интересная линейка вот для меня, да, то есть американская, американская, ну, в целом модель и мужчина, и женщина. Далее идет, у них четко гендерно разделенные представления, более сильно гендерно разделенные представления. Ну, и соответствует самоописанию. То есть там. Вот когда вы говорите более четко гендерные ну, отличия, вы поясняете? Мужские, мужские характеристики имеют какой-то определенный набор, и мужчины стараются себя описывать по этому набору. Да? Женские тоже имеют определенный набор, и мужчины избегают того, чтобы, скажем, включать в самоописание, что им соответствуют эти характеристики, которые женские, как бы, да, нежный, нежный. Да, да, да, да, да. да. То есть, допустим, да, нежный, там застенчивый, там даже верный, любит детей, там, или еще вот такие вот женские. Вот. И боль такое, ну, большее разделение у американцев. И, допустим, чаще встречаются чисто мужественные, маскулинные мужчины, типичные, ну, такие стипизированные. Чаще встречаются типизированные женщины. А дальше идет русская модель, которая вот ближе... Потом татарская, потом японская. То есть татарская, она ближе к японской, такая ориентальная. А чем отличается японская? Противоположная ситуация. Они ту же самую методику тоже адаптировали на японскую культуру. И там вообще получилось интересное. То есть мало того, что у них еще меньше, чем у татар, разделенное вот вот представление о том, что качества мужские либо женские. То есть их шкалы получились там... То есть японец может быть застенчивым, и это не считается... Да, для него, там вот эти за... обрядовые формы внешнего поведения, требований вот каких-то нормативных поведений, еще больше определяют людей, еще меньше связан ну, как поведенческий акт с тем, что человек, чем, кем человек на самом деле является, что он на самом деле чувствует. Mm -hmm. Более того, в японской культуре там есть даже два названия разных для личности, которые вот, примерно так можно сказать, что личность для себя и личность для других. То есть вот, и это в западной культуре считается как двуличие, двуличный человек. То есть думает одно, чувствует одно, а поступает по-другому. Да? Mm -hmm. Сам ненавидит, коварный, а улыбается, там, льстит и кланяется. Вот. Двуличность. Двуличность. Это негативная черта. В японской культуре так и надо. Вот правильный человек, он так себя и ведет. То есть есть я для других и есть я для себя. Я сам могу быть каким угодно, агрессивным, болтливым, но для других, да, или там переживать из-за чего-то. Есть ситуация, Мацумото описывал, когда э, пришла, он преподавал студентов, и пришла к нему э, мать э, японского студента. И улыбаясь, э, значит так, с приятной улыбкой, ему сказала, что вот ее сын не будет больше посещать лекции, она оставит профессора в известность, потому что ее сын умер. И он был поражен, потому что, ну, Дэвид Мацумото, он американец японского происхождения, но он американец. Uh -huh, uh -huh. И он говорит, у меня был сначала шок, ну, прежде чем вот он вообще разобрался для себя в этой ситуации, что мать с улыбкой говорит о таком событии. И, а, и при этом он уже как, ну, японская культура, вообще он культуровок, ему японская культура, uh -huh. понятно? Он это вот как раз, как пример, объяснил то, что она при этом чувствует действительно то же самое горе, что и рыдающая американка да, над uh -huh. своим сыном. Но вот, да, вот это вот правило, да, норма поведения обязывает ее улыбаться, когда она говорит с посторонним уважаемым профессором. Uh -huh. Вот, она не должна свое горе а, показывать при разговоре с другими людьми. А вот то, что а, американцы бы назвали двуличным, а да, она в отношении скажем так, татарской культуры, татарских носителей татарской культуры, она может к ним проявляться? То есть есть какой-то элемент двуличности э, в том понимании, в котором мы сейчас вы сейчас описали японскую культуру, когда есть более сильный обряд, угу. норм поведения. Да, да. В результате вот э, там и методика меньше получилась у них и. А вот это гендерна... такой. Если они является тоже, да. То есть, есть такой стереотип татары двуличные? Вот, а японцы а... точно говорят, что японцы двуличные и коварные. Хитрые. Есть же поговорка. Где татарин побывал, там еврею делать нечего. А, ну хитрый Или... татарин как раз, это как раз Да, да, да, вот, да, вот, вот, вот наверное, вот это вот. Да, то есть, э, мож... ну, как, э, знаете, в чем близость? В том, что, например, вот, когда смешиваются разные гендерные вот эти стереотипы, и традиции, и нормы, и вот трансформации вот эти идут в обществе, все меняется. У татар чаще происходит какой-то сбой, что ли, да? так называемый недифференцированный гендерный тип, когда человек не может себя отнести ни к ни к стереотипу мужского поведения, ни к стереотипу женского поведения. И не, не может для себя определиться вообще он, скажем так, в ролевой модели мужской, или вообще, или он скорее женственный, или он скорее мужественный, вообще как. То есть вот какая-то вот такая э, ощущение своей вот неотнесенности ни туда, ни сюда, оно чаще статистически э, представлено у вот э, ну, молодых людей, я больше исследовала, э, татарская культура а это хорошо или плохо? Это... Ну, то, что недифференцированные, это считается плохо, потому что человек не чувствует себя идентифицированным ни с чем. То есть у него нет четкого определения себя. Ну, я просто для меня это было понятие, если как бы на примере привели. Ну, он, ну, например, он, например, не чувствует, что он и, и детей любит там, допустим, и он добрый, и он нежен, и он, допустим, покладист, скромен. Ну, это вот, это вот женственность, да? Угу. А, вроде нет, он не такой. Да? Нет у него этого начала. Но он и не решителен, он не лидер, он не настойчив, он и не напорист. И вот как-то вот... И тогда кто я? Вот что-то среднее такое, да? То, никакое. Да, и, как правило, те, у кого не дифференцированный гендерный тип, они и психологически себя не очень чувствуют хорошо, то есть у них чаще какие-то негативные состояния психологические, неопределенности, не собой. А скажите, этот тип распространен, если есть какая-то статистика среди русских респондентов или татарских респондентов? Вот как раз среди американских очень редко, среди русских, ну так, почаще, чаще у татарских uh -huh. и вообще очень часто прям неадекватно часто что вспокоило прям да исследователей японских то что там 34 процента то есть в норме это должно быть процента 2 uh -huh. у японцев 34 процента у нас у татарских респондентов 7 где-то процентов у меня вот в исследованиях выявлялось uh -huh. ну там порядка 2 процентов у э русских респондентов гендерные роли гендерные отношения они очень мы, поскольку мы говорим про архетипы, про культурные коды, они очень часто проявляются в таких, в таких явлениях народного творчества, как, например, поговорки. Да? Вот, есть русские поговорки, ну, известные, там, например, там, «хоронили тещу, порвали два баяна». Угу. То есть это, опять же, взаимоотношение э, ролей да? «теща», «зять», угу. «мужское», «женское», «негатив». Это татарская или русская поговорка? Это русская поговорка. Русская. А вы знаете татарские поговорки гендерные? Вот, к сожалению, нет. Почему? Ну, не знаю, я не очень хорошо... Может быть, я вот тоже, потому что мы одно исследование делали по этнической культуре татар, я не могла вспомнить, не нашла. То есть мы спрашивали татар, типичные татарские поговорки, там гендерных не было почему-то приведено. Как татарин, можете вспомнить какие-то поговорки татарские? Которые бы вот муж-жена вот это вот... У русских много. Там муж, жена, одна, сатана. А, ну, вот, наверное, с, там бабу с воздуха были легче. Да. <связь> ну, а я вот татарский могу вспомнить? Может быть, причина в том, что а, разведены как-то, в мусульманской, по крайней мере, традиции были, а, муж одно делает, жена другое, и вот такого. Вот ну, в, э, в данном случае эти же поговорки отражают наличие постоянных конфликтов как, внутри... Да, каких-то конфликтных отношений. Да. И, конфликт. и, и, и они, наверняка есть и в татарских семьях, в татарских семьях тоже есть. Но их не видно или как-то это сглажено как раз вот этими гендерными особенностями? Вы знаете, вот в, в татарской день. семье, например, может быть как. А, жена, она внешне показывает, что, допустим, она при других, определенным образом ведет себя по отношению к мужу, там ухаживает тут уважительно, молчаливо. Но это не значит, что она там подавленное какое-то или бесправное отнош... положение имеет в семье. Наоборот, очень часто, очень много примеров, когда в традиционных татарских семьях именно женщина принимает решение. То есть муж готов скорее слушать ее в семье, в бытовых отношениях, и конфликтов на самом деле вот по моему опыту меньше в татарских семьях, потому что как бы, роли позиционированы более четко. Если вот люди, скажем так, придерживаются воззрений да, традиционных хотя бы в какой-то степени, то э, в татарской семье э, типичным является то, что там договариваются, то есть распределены сферы влияния. И там, где сфера жены, муж вообще не, не лезет, так скажем, да, не командует он там, там она командует. И это очень часто как раз дом, хозяйство, воспитание детей. И, и вот такое вот распределение, то есть муж готов слушаться, и это его не унижает внутренне. Да, он готов сказать да хорошо то есть ты так решила это вот твоя зона ответственности и, и а в русской не так четко все распределено то есть, вот, mm -hmm. а, и поэтому может быть могут быть какие-то конфликтные такие у меня вот такой вопрос возник а, вот мы сейчас говорили о том как из прошлого выросли вот эти вот э, гендерные роли в русских, в татарских семьях, в, раз, в этнических разных национальностях. А в современном мире с его эмансипацией, с его фени, фени, феминизацией определенной, кто больше комфортнее себя чувствует, скажем так, татарский мужчина или русский мужчина, с учетом того тех кодов, которые заложены в них традициями, обычаями. С учетом того, что там равноправие уже экономическое у женщин возникает во многом. Женщины mm -hmm. больше зарабатывают иногда и достаточно часто. Кто к этой ситуации более комфортно, для кого психологически комфортнее? Русским мужчинам или татарским мужчинам? В целом традиционная культура, она более фемининна воспринимается. Вообще татарская культура более фемининна, поэтому... Там и роли не так жестко, так скажем, так психологически разделены. Татарские и русские, наверное... Наверное, сложно сказать. Каждый по-своему, да, но мне кажется, все-таки татарская культура, как базово более фемининная, она, с одной стороны, имеет, наверное, все-таки татарская легче, если так вот сказать, легче или сложнее, uh -huh. да, адаптироваться в вот этой вот трансформации гендерной, потому что типично для современных тенденций гендерной, трансформация смешение ролей и вот это вот э, сглаживание границ какого-то разделения качеств именно психологических, которые должны проявлять люди, вот и это характерно для татарской культуры и поэтому, например, э, татарским мужчины легче переносят ситуации, когда он должен быть э, подчиненным, например, да, ну, допустим, он начинает свою карьеру угу. и он в начале карьеры он занимает очень подчиненный такие позиции, и, в принципе, это позиции фемининные. Вот если так описать, да, он должен демонстрировать покладистость, лояльность, внимательность какую-то, уметь договариваться, да, соглашаться, терпимость и так далее. То есть это качество фемининное. Ему это может и не прийти, потому что, может, у него это и есть. Он никогда в себе этого не подавлял. Потому что его культура этому не учит подавлять в себе такие качества и там, бить себя в грудь. Я мужчина, поэтому я не буду соглашаться, я не буду там, заглядывать снизу и так далее. Вот. Поэтому, конечно, на такой вот в начале карьеры мужчина с такими качествами удержится легче и будет более успешным. И при этом у него будет меньше внутренних конфликтов, потому что, с одной стороны, нормы вот этой вот трудовой роли это диктует, что он должен как подчиненный вот так себя вести. Да? И это не сталкивается так сильно в его там, сознании подсознании с тем, что он есть на самом деле, что ему диктует традиция. Угу. Вот. А, а, например, русский человек... Может сказать, а, ты парень хитрый татарин, ты вот сейчас подстраиваешься специально. Да, да, да, причем татарину легче потом поменять свои качества э, и стать более, там, скажем, уверенным, напористым, доминантным, когда он занимает более высокий статус уже. И да, это может восприняться как, М -м -м, власть портит там, да, меняет человека. Это может восприняться еще на более низком уровне, ты там подлиза, ты карьерист. Да, да, да, да, да. Ты пытаешься пролезть, да. хотя для человека это может быть вполне хотя естественно. Для человека это вполне естественное, правильное просто поведение, соответственно, своей социальной позиции, статусу. Понятно. Ну что ж, это был интересный разговор. Я думаю, мы его как-то продолжим еще. Эта тема, на самом деле, преобширнейшая гендерные различия, да. гендерные процессы. Вот. А на сегодня мы заканчиваем. Я хочу снова представить нашего гостя. Это Лопухова Ольга Геннадьевна, это доцент кафедры педагогической психологии Института психологии и образования Казанского федерального университета. И я ведущий журналист Рустав Вафин. До свидания, до новых встреч. Спасибо.